Друзья, всем привет! Только что приехал в деревню. Вы видите на экранах эти раздвижные ворота, откатные, самоделка, которая, да, и, так скажем, из, из ничего сделана, там, из профильной трубы на роликах. Не те крутые ворота, которые за дорогие деньги. Это вообще дешевый вариант. И еще за этот год ни разу они не открывались после снега, вот сейчас я весной приехал, хочу вам показать, как они откроются, да и самому любопытно, откроются ли они, и насколько они надежные, да, им 5 лет, ну, как бы я каждый год открываю, они открываются нормально, давайте сейчас посмотрим и убедимся в том, что это дешевый вариант, который имеет право на жизнь. Вот я открыл ворота. Сейчас заеду на участок. Главное, чтобы камера не упала. Я тут приклеил ее, на что попало. Вот, пожалуйста, раз. И все. Вот участок. Протеплицу сейчас буду снимать, покажу. И сарай вообще никакущий, конечно. А, вот там деревянский сарай. Вот такие ворота имеют право на жизнь Дешевый бюджетный вариант Можно уложиться в 15 тысяч, а не в 70 Как большие консольные ворота Я знаю, они крутые, но они 70 тысяч стоят Кому надо, покупайте за 70, а кому надо, стройте вот такие вот воротики Сейчас, секунду Покажу вам, что они сделаны на... Опять же, вот, видео, которое я снимал, сни... снискало большую популярность, да, а сейчас я покажу, вот смотрите, вот, вот на таких роликах, опять же, про эти ролики, да, вот они, вот они, катушечные, или как они называются, вот видите, здесь бортик, здесь и вот это ведущее обычная, 40 на 20. как бы длинные, да, получились. Тут такой противовес я сделал, здоровый. Вот он. Вот так вот. Вот. Такие вот ворота с таким противовесом. Ну, можно дел... не делать противовес большой, можно вот такой короткий. И вот здесь такую трубу сделать, да, с большим грузом. коротко. Ну, не трубу, а противовес. Вот. И они вот сюда вот заезжают, вот в эти вот вот эти вот пазы, ухваты. Все, вот показал, вот еще раз показываю, потому что люди спрашивают, как они работают. Вот, вот, вот я двигаю сейчас, работают нормально. Так что имейте в виду, когда они полуоткрытые, да, они парусность ловят. Имейте это тоже в виду и усильте их, если что. На этом все, всем пока.